Так, авария, всплыла лестница. Вот на производстве ее привинтили только вот здесь и вот здесь. А тот край весь плавал, ничем там не привернуто было. Понятно, почему, папа. Или сливать и подкладывать деревяшки? Это мы сделаем. Сейчас хомутами, наверное, прицепим. Ну, блин, жалко было деревяшку, что ли, привернуть. Что, Леша? Опа, а я тебе скажу то-то, что я по я, я, я сразу понял что, что, что то, что тут что-то не так. Потому то, что вот эта деревяшка, вот именно. Осторожнее, там два этих шурупа торчат. И здесь два шурупа, Не напрыгни на них. Все, ладно, давай, мы это папа, сейчас будем делать. Папа, вот эта сторона, она Неприятный инцидент, да? Как мы теперь а, будем. Как ну, я боюсь, что они коротенькие. Ну, сейчас посмотрим. А, все, значит, есть. Все, окей, сейчас сделаем. Леш, стой, нельзя, сломаешь ее вообще.